да и был ну после целиком он упал принцип должен еще и пивами шлукряться пентру пивами да и и вот да и стал около дьяба ну дьяба это как Кубань да ну факт нет примул платье соларюба а за а то сейчас органику кап Думаю, многое не сложилось, но, weaving, но westroke, я не что По я я, по по Hmm! Янira, я, не знаю, конечно, я, чтобы быть в, общем, в я, систему систему я, Când are incredire, lumea nu are încredere. Cut-ai-bani, străiesc cu mașini cu căți cu trietar și căsile с și stăloc căsile, nu trebuie să nimeni într-az, bani i cuți, de elasă ieși și în fac cu dânsi, dar pinsură în nerul nu are bani. O mușto, viață, la я моя взяла, да сейчас и ей я спойк, это и требу умалу, Молдова, ну, ну факт и ну факт, ком требу, к и Крусия борцы у неас Крусия, да ну и Крусия, где мы ну караку брось, Ну, no, не плати никак. Пенсия 63? Да. Да. Аста. Продукция. Сколько? Перед выборами. Обвинит. Врум кандидат. Когда ват здолав авотарий. Да, как ты знают, кто он и что он делает, депавт. Ну, я сказал. Социалист, да. Ну, я сказал, лека, что. Ну, не плати когда я дам вот рекод, все к тету, не Давал промез, а тут, что с фака? Ты че ли? Шел Нина, видки не шаитя, ноар не ша. Ну а? Промет. Ты Дэ, тцворы бани им бы знать. Да три ми, дилей, воры ми и пацень. Да нойшис, с пунем к ной ши,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 с платецкой а санторка филатор плохотнек санторка баня ешь я еще ну что синего не его не знаю я, я лично не знаю кого выбрать как и что и кого слушать Каждый обещает, но пока ничего не делают. И все. То, что убрали город красиво, что там посадили, сколько деревьев, все это да. А так что именно для народа, для пенсионеров, для все, что это разве пять и три десятых? Это прибавка к пенсии? Да, прибавка к пенсии. Что это? Пенсурнца и Мултенко. Повторные выборы ⁇ только растрата денег и все. И все равно это на плечах народа. Сначала я вспомнил Самоторди и политика. С кем Беррис? Ну, в это абсолютно никак. Абсолютно. Ничего не изменилось. Только для того, чтобы депутатами в парламенту, чтобы быть Как у на момент, да, все думают только на дэнш. Потому что и абсолютно не делаю ничего. Думаю, я помню. Но, в факте, ничего не делаю. А это и проблема для нас в Молдове. Мы здесь, в нашей стране, и ты не ровешь за потому что... И и ты не Ты аж... не можешь дукать, чтобы сделать им будущее. Ты не можешь не по Ты не можешь дать афара, который, ты не можешь дать афара, который, ты не можешь дать ты не можешь дать дать Пенсионеры не могут, и не платит, и поибат деньги. И не плачу, пенсионеры. Я не официально код с